Вот однажды, шло, бедник каждый, бедник Межинститутский фестиваль «День первокурсника КФУ» ежегодно проводимый конкурс самодеятельного творчества студентов стартовал 3 октября на площадке КСК КФУ «Уникс». Первыми свою творческую программу представил инженерный институт. Первокурсникам удалось погрузить весь культурно-спортивный комплекс в атмосферу магии и волшебства. Так. Настойчивость и храбрость Гриффиндор! Это все должно быть очень грандиозно И я ожидаю, что многие, кто будет смотреть, будут в восторге Это круто! Это все, что я могу сказать Просто это не выразить словами Это здорово! Сейчас я покажу тебе кто-то настоящий волшебник. Благодаря совершенно отличающимся друг от друга по идейному замыслу программам творческие выступления студентов предоставили зрителям залу и членам жюри шанс перенестись в мир известного литературного произведения и позволить себе немного волшебства. Адель Шамилова, Ленардо Валитьяров, Универньюз.